Меня зовут Даша, мне 9 лет. Ну, на занятиях я стала очень быстро читать, я стала лучше знать таблицу умножения. Мы играли, и тем самым нас учили. Здорово. Тренер у нас очень хороший, и добрый. С ним у меня все хорошо. Угу. Ну, советовать... Я никому не советовала, но многие у меня спрашивают Даша, Даша, как там на скорочтение. Да, угу. ты боялся, что не советовал бы ходить на курс? А, ты просто еще не посоветовала. Да. Поняла. Не давай, успела. давай тогда у мамы спросим, как вам виделось вот э, этот процесс, как у вас. Ощущения? Ну процесс обучения организован грамотно, пособий очень много, поддержки со стороны тренера тоже очень много. То есть в принципе организации процесса довольны. Единственное, конечно, мы немножечко не за скорочтением пришли. Вот, мы общались по этому вопросу. Я думаю, что просто, ну. Не здесь эти вопросы нам нужно решать. А непосредственно процессом улучшения качества чтения довольны. Mm -hmm. Поэтому буду рекомендовать. Mm -hmm. Спасибо. Спасибо.